Значит, лекция 8, часть 1. Обработка. Значит, цель этого этапа ⁇ получить передачные функции. получить передаточную функцию. Значит, собственно, из каких, значит, подэтапов? Первое, значит, первый подэтап, значит, переход из Временной области в частотную область для компонента электромагнитного поля, второй этап получение передаточных функций на отдельных частотах. И третий этап построение гладких частотных зависимостей Придаточная функция. Ты пишешь спойн. Вот три этапа. Первое, значит, первый этап переход из временных частотной области. Значит, то есть, извиняюсь, это вторая страница. Значит, переход из Частотной. Э, временной В частотную область. область. Значит, тут возможно А. Преобразование фурие. Значит, значит, метод математической фильтрации Фильтрацию. и три два, в разложении в Фри. У каждого этого подхода есть свои недостатки. Все это делается недостаточно строго. Ну, давайте начнем разложение в ряд фрия. Значит, на чем у нас Значит, что мы говорим с вами? Что, значит, поле во временной области представляется в виде спектра. И набрать переход в частотную область. Тоже преобразование Фурье, обратное преобразование Фурье. Значит, значит, тут переход в частотную область, чем, значит, возникает проблема с тем, что мы, значит, поле регистрируется э, в, т, э, в течение ну, ограниченного времени. Ну, мы с вами говорили, для МТЗ, скажем, 10, 12, там, 14 часов, для аудио МТЗ быстрее и так далее. Значит, поэтому, и, значит, э, э, мы не знаем поле в бесконечных пред... э, мы не знаем. Поведение поля Вне Времени регистрации Регистрация Значит То есть проблема Проблема интеграл в бесконечных пределов Значит ага. Интегрирование бесконечных пределов значит метод математической фильтрации, значит это преобразование Фурье мы рассмотрели, метод математической фильтрации, значит он основан на том, что мы, значит с помощью сворачивая то есть, вот исходное поле это поле произвольным образом меняющееся по времени, вот. А мы свернув, значит, если мы спектр поля умножим на некоторый фильтр, который будет узкополосным, котомега. Узкоповозные фильтра, то на выходе, значит, если мы значит, умножение, в, то мы получим сигнал. Вот если спектр умножить на вот это, мы получим сигнал в узком диапазоне частот, ну, на частоте, вот, на которой этот фильтр настроен. Значит, в временной области. Это сводится к интегрированию к преобразованию свертки. Преобразование свертки. Значит, Е. И... это Фильтрованное поле на частоте омега, на которой настроен фильтр, будет результат свертки исходного поля с э, импульсной характеристикой фильтра. То есть вот это частотная характеристика фильтра, Импульсная характеристика фильтра. Импульсная характеристика фильтра это имеет вид вот такой вот, вот такими волнами расходящимися. Вот и значит тут мы тоже имеем бесконечные пределы интегрирования. Единственный способ посчитать, что вне исказить эту импульсную характеристику, посчитать, что вне какого-то интервала она равняется нулю. Вот здесь везде ноль. То есть мы немножко искажаем импульсную характеристику, получим фильтры не такой вот, уже не настолько узкополосный, он с каким-то, получится небольшими вот такой формой, не совсем правильной, но зато мы сворачивать будем с интегрированием уже будет не в бесконечных пределах, а в тех пределах, в которых фильтр будет отличен от нуля. Фильтр будет отлично от нуля. сворачивать И получится фильтрованное поле на частоте омег. Следующий, собственно, вариант, который на практике, как правило, именно он, используется разложение в ряд фурье. Значит, применяется для периодических функций. Наш сигнал не периодический. Значит, ясно, что это э, приближенный как бы, подход. Тем не менее, при, с учетом большого накопления, значит, э, он оказывается достаточно эффективным. Ну и некоторых дополнительных приемов. Значит, вот мы посмотрим поле, как меняется по времени. Значит, это ясно, что это не периодическая функция. Значит, мы берем, разбиваем наш сигнал на некоторые окна. Окно 1, окно 2, ну, окно и Т. Вот. И мы делаем э, разложение в ряд фурье в пределах данного окна. В пределах данного окна. Значит, длину окна будем считать, что значит, что длина окна Т, период. Т, период. Ну, равный длине окна. И... Значит, если, ну, допустим, вот это минус t пополам, будем считать t попова, плюс t попова период, значит, начнется окно в минус t пополам, заканчивается плюс t пополам. Значит, его, ну, значит, разложение в ряд Фурье считается, что поле периодического сигнала можно представить как сумма, Вот, значит, причем, значит, омега КТ, это связано 2 пика слить на Т, к минус бесконечности, целые числа, там минус единица, 0, 1, плюс бесконечность, К целые числа. Значит, раскладываем по гармонию. Поле раскладывается на гармонике. Значит, амплитуда гармоник рассчитывается по форме. Значит, тут, учитывая э, четность, нечетность э, э, действительно минимой части, можно прийти к следующему, что у нас тут э, э, вот удвоенная действительно часть. от единицы до плюс бесконечности е минус е КТТ плюс действительно часть е от частоты от нулевой частоты вот как выглядит, значит, разложение в ряд Фурье. Фурье. Значит, тут, значит, мы пока рассмотрели неправильные функции, на самом деле у нас дискретные функции, после аппаратуры у нас эти отсчеты идут с некоторым шагом дискретизации, поэтому мы должны перейти от э, рядов Фурье к дискретному преобразованию фрии и э, следующий момент который надо учитывать что значит э, желательно использовать быстрое преобразование фрии быстрое это когда у нас э, число отчетов вот в этом э, окне, это 2 в степени n. 2 в степени То есть, например, 1024 и 2048 и так далее. То есть, какое-то число отчетов 2 в степени n позволяет дискретное преобразование фурье делать достаточно быстро. Называется быстрое преобразование фурье, БПФ. B, P, вот. Ну, вот, собственно, три подхода к переходу в частотную область, э -э -э преобразование фурье, значит, проблемы с бесконечными пределами. Значит, метод математической фильтрации можно применять. Это свертка нашего поля исходного с фильтром математическим. Вот, он будет давать нам на выходе сигнал на влоской полосе частоты. И третье — это делать, значит, разложение в ряд Фурье, ну, делать дискретное преобразование Фурье в варианте быстрого преобразования Фурье. считая, что сигнал периодический, но при этом тут есть некоторые хитрости. Можно перед преобразованием, значит, между, перед тем, как делать дискретное преобразование Фурье, умножать на специальную оконную функцию, которые по краям выходят в ноль вот это вот. И за счет этого ну, будет слабее влиять вот эта непериодичность. Но основная, так сказать, идея в том, что мы делаем много окон, много окон, потом мы результат получаем методом наименьших квадратов по окнам этим. Причем окна могут как одного размера, так участвовать и разных размеров. То есть вот есть такие окна, можно окна большего размера использовать и за счет накопления результатов с разными окнами мы можем побороться вот с этим приближением о том, что наш сигнал периодичный, периодичный и за счет накопления возникает в итоге достаточно точный можем результат получить. Теперь, значит, собственно, поучение следующий этап наш, то есть если мы рассмотрели переход в частотной области, то сейчас поучение передаточной функции. Рассмотрим, значит, ну, мы знаем, что у нас несколько передачных функций. Ну, давайте наиболее распространенный тензор импеданса. Четыре комплексных числа, естественно, все это зависит от частоты. Это все функции частоты. Все, все это зависит от частоты. Берем некоторую частоту, как мы договорились в, в ряде, значит, при разложение в ряд туре, возьмем омега каты, то есть и посмотрим, значит, как решается задача нахождения передаточной функции на частоте омега каты. Для этого, значит, запишем, что, значит, у нас, значит, вот электрическое поле. на, значит, давайте у нас, давайте умикаты берем и, допустим, и номер окна. И номер окна. начнем, значит, екс в этом окне на частоте умикаты Давайте так, с учетом того, что все это приближенно, мы с вами говорили, что сигнал не периодический, значит, если мы вот спектры эти определили, значит, приближенно, то передаточная функция zxx на частоте омега умножить на магнитное поле в этом окне на частоте kt_hx, hx, извиняюсь, магнитное поле hx, плюс значит, Z, значит, Z, Y, Z, извиняюсь, X, Y, Z, X, на частоте омега Ката H, Y в этом окне на частоте омега ката. То есть вот эта э, связь между компонентами электрического магнитного поля с учетом того, что спектры мы определили э, приближенно вот с помощью этого БПФ э, в, с некоторыми погрешностями мы говорим, что приближенно электрическое поле примерно равняется вот этому Вот, ну то же самое, вторая часть импеданции ЕY в этом окне на частоте омега-каты примерно равняется Z z y x на частоте омегакаты умножить на h x в этом окне омегакаты плюс z y y омега к HY h y в этом окне омегакаты вот, значит, ну теперь, допустим, посмотрим вот это первое уравнение. Первое уравнение посмотрим, значит, невязка, расхождение между левой и правой частью. Назовем тоже F невязка. Разница между x t на частоте омега КТ. Минус Z x омега коты H X и Т Омега коты минус Z X Игрек Омега h y и Т в этом окне омега коты. Вот теперь значит с Давайте, значит, э, во-первых, вот, что надо понимать, что вот этот результат – это комплексное число, комплексное число. Давайте умножим вот это f на комплексно-сопряженное. Вот, вот это f на ее комплексно-сопряженное. f, f со звездочкой. Значит, f со звездочкой – это комплексно-сопряженное Вот. И значит, э, Вот это будет уже действительное число. Вот это произведение будет действительное число. Теперь просуммируем. Э, значит, сделаем, просуммируем по окнам. Но только вот не по всем, а по ряду окон. Сейчас возвращаемся к этой картинке. Возьмем какое-то количество окон участок записи и просуммируем значит просуммируем значит вот эти значит вот это вот вот это произведение это для окна этого этого окна давайте для тут я этого окна просуммируем и от единицы до n и вот эти вот числа что f и t умножен на комплексно сопряженный к f и t. Значит, вот, собственно, метод наименьших квадратов заключается в том, что мы находим, значит, находим такие, вот в данном случае мы вот эту пару взяли zxx и zxy, находим такие zxx и zxy, чтобы вот эта сумма была минимальная, чтобы в этом заключается метод наименьших квадратов. Это метод наименьших квадратов. Значит, как находится, значит, условие минимум заключается, как мы с вами говорили, вот уже минимум в данном случае, условие минимум, это будет производная вот этой суммы, она зависит, это функция, зависящая, например, от ZXX и от ZXY. То есть вот это производная этой суммы по, скажем, действительной части zxx равняется нулю. То же самое, значит, производная по мнимой части zxx равняется нулю. Значит, потом, значит, производная по действительной части zxy равняется нулю и производная по мнимой части ZXY равняется нулю. Вот та система уравнений, из которого мы находим ZXX и ZXY. y. Аналогично мы поступаем для компонент ZYX, ZYY. То есть вот это вот как раз метный меньше квадратов условие, что мы суммируем вот это расхождение левой и правой части фактически, ну квадрат, только в случае комплексных это не квадрат, а само расхождение умножить на комплексно-сопряженное с этим расхождением. Получается действительная часть, э, действительная величина, суммируем по всем нашим окнам и потом пишем условие, что условие, э, значит, zxx будет оптимальное, если, э, значит, по... Будет частная производная вот этой суммы по zx будет равна нулю. Значит, и так далее, мы почему. В итоге мы приходим к системе линейных алгебраических уравнений. Система линейных алгебраических уравнений. То есть, если продифференцировать вот эти все представления, вот это все сюда подставить, то мы придем к системе линейных алгебраических уравнений. По отношению, вот к этим, одна система будет по отношению к xx x, y, ну, соответственно, действительно мы немым частям x, x, x, y, а вторая <coughs> система будет по отношению z, y, x, z, y, y. Таким образом, значит, вот э, это способ э, решения, э, значит, способ решения метода наименьших квадратов. Значит, э, нахождение Нахождение. А, значит, нахождение, компонент передаточной функции.